Добрый день! Через два дня пройдет ЦТ по физике 2020 года. Давайте с вами разберемся, что же вам необходимо повторить для того, чтобы написать это ЦТ хорошо. Во-первых, как я говорил в предыдущих видео, необходимо быть предельно внимательным. То есть, когда вы прочитаете условия задачи, перечитайте вопрос еще раз, правильно ли вы поняли вопрос. Далее. Практически в любой задаче необходимо сделать рисунок. И это касается не только задач на динамику. Рисунок зачастую помогает понять, что же происходит в задаче. Следующим шагом переведите все величины в единицы Си. После этого определитесь с ситуацией. Правильно ли вы понимаете, что происходит в задаче? Если заряд останавливается, то задайте себе вопрос, почему заряд останавливается? Если предмет движется равноускоренно, задайте себе вопрос, почему он движется равноускоренно. То есть, будьте предельно сконцентрированы и внимательны. Во-вторых, на часть А у вас должно уйти 45-50 минут. Остальное время потратьте на часть Б, а также на заполнение бланков и на перепроверку своего решения. Ни в коем случае не следует начинать решение с части Б. В-третьих, постарайтесь прорешать все этапы РТ. Это поможет вам повторить те темы, которые вы, возможно, забыли при общей подготовке. Теперь давайте остановимся на каких-то конкретных вопросах. Что я считаю, скорее всего, попадется в части А? Во-первых, перевод величин. Обязательно вспомните, какие существуют приставки и что они обозначают. Например, кило. Это умножить на 10 в третий. Или мили умножить на 10 в минус третий. Повторите все эти приставки, и перевод величин не станет для вас проблемой. Следующее – это единицы измерения. Вы должны понимать, что в физике есть только ограниченный набор единиц Си. Остальные величины являются внесистемными. Например, индуктивность измеряется в Генри. Однако Генри можно выразить через единицы Си. Повторите, как это делается. В-третьих, обязательно будут графики на движение. Повторите, как зависит скорость перемещения, путь и координата от времени при равномерном, равноускоренном движении, при движении по окружности. Четвертым, я считаю, скорее всего, будет движение по окружности. Повторите понятие линейной скорости, угловой скорости, частоты, периода, центростремительного ускорения. Следующее, повторите законы Ньютона. Ну, три наши основные закона, а также повторите теорию тяготения. Также в ЦТ обязательно, прямо 100% будут задачи на законы сохранения. Закон сохранения импульса, закон сохранения энергии – это наше все. Следующее, это уравнение состояния идеального газа. А также повторите графики изопроцессов. Вы должны понимать, что если у вас в координатах ПВ нарисованы изотермы, вы должны научиться определять, какая изотерма соответствует большей температуре, какая меньшей. Или, например, в координатах ПТ у вас нарисованы изохоры. Какая из них соответствует большему объему? Также повторите закон Кулона и выражение электростатического потенциала. Обязательно в части А будут задачи на определение магнитного поля, то есть индукции магнитного поля. Повторите, по какой формуле считается и как находится, по правилу правой руки. Магнитная индукция прямого проводника стоком и кругового витка стоком. током. Также повторите явление самоиндукции и электромагнитной индукции, только наоборот, электромагнитной индукции и самоиндукции, потому что самоиндукция — это частный случай электромагнитной индукции. Из оптики следует повторить формулу дифракционной решетки, уравнение максимума и минимума для интерференции, формулу тонкой линзы. Ну и, конечно, закон преломления. Из квантовой физики основным уравнением является уравнение э, для фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Также повторить ядерные реакции. Конечно, об этом, обо всем можно говорить очень долго, что надо повторить и все темы не назвать. Поэтому давайте перейдем к части Б. А именно к тем заданиям, которые, я считаю, 100% появятся в части Б. b 1 Это будет задача на среднюю скорость. Скорее всего, с какой-то комбинацией равномерного или равноускоренного движения. Но все-таки, наверное, ближе будет равноускоренное движение. b 2 это динамика. Повторите силы трения, силы упругости, а также движение по окружности. Ну, на всякий случай. B3 – это законы сохранения энергии и импульса плюс механическая работа. B4 – задача на гидростатику. Повторите закон Архимеда – сообщающиеся сосуды, гидростатическое давление. B5 – уравнение состояния идеального газа, а также изопроцессы. B6 обычно это задачи на тепловые процессы, типа плавление, нагревание, испарение, горение. Повторите вот это и уравнение теплового баланса. B7 ⁇ первое начало термодинамики. Ну и, конечно же, графики э, различных процессов, а также тепловые двигатели. B8 ⁇ скорее всего это будет оптика. Ну здесь надо повторить формулу тонкой линзы. А также повторите волновую оптику, то есть опять интерференцию и дифракцию. Б9. Скорее всего, будет электростатика. Повторите работу в электростатическом поле. Повторите, как выражается энергия электростатического поля. Для двух, трех и более зарядов. Б10. Законы постоянного тока. Повторяйте, как находится общее сопротивление при параллельном, последовательном подключении. А также работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. B11 – электромагнитное колебание, повторяем все для них. И B12 – электромагнитная индукция, а также, скорее всего, будет комбинация с какой-то силой Лоренца. Подписывайтесь на мой канал, ищите меня в инстаграме, и удачи на ЦТ!